Если ты не знаешь, нынче август, распластал горячие персты в пекле улиц, площадей. Лишь жар уст жадно свеж, передо мною, ты. Пролетает жизнь беспутно, блудно, так опутан паутиный сон. Чувства зреют потаенно, смутно. Кракелюры, патина времен. Бьется страсть. В ночи невзрачной птицей, вдруг ожившей для былой любви. И она все длится, длится, длится. В август ветры вихри вьют в пыли. В август чувства плавятся так жарко, задержались в будущем дожди. Мне сгореть в твоем жару не жалко, тают искры, без следа, в груди зол предвестник скорых расставаний, беспощадных, слезных, навсегда. Где ты, юность? Рельсы расстояний, невозвратно, скручены, в года.